Приветствую всех подписчиков гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по инвестиционному проекту Fast Moving. Вчера запустилась рублевая площадка. Что-то у них там было. Баги какие-то. Ну и старт немножечко задержался. Там, может, на час-полтора. Где-то так. В общем, деньги льются начисления, идут как из рога изобилия. Значит, что, друзья, хочу я проверить его на вывод. Значит, мой кошелек, я в прошлом видео показывала, значит, то, что я покупала. 5 пакетов. и см... вот, Баланс я нажала, да? Значит, смотрите. Выплачено в долларах у меня 4.20. Пополнила я на 2 доллара. Значит, а рубли я пополнила на 76 рублей. Я вчера ничего не выводила. Вот. И выплачено, как видим, у меня вот здесь по нулям в рублях. И у меня есть баланс доллар 35. Это пакеты USD, USD как бы долларовый, и 256 рублей. Это на рублевый. Кликаю вывод. Лишь бы Telegram не завис. И сейчас будем его проверять, друзья. ждем загружается у меня значит, завис у меня Телеграм немного значит, запросить вывод прописываем кошелек видим Введите число минимальный вывод 50 центов и в рублях полтора рубля значит но нужно выбрать валюту убираю рубли сюда прописываю 256.30. пятьдесят 256 шесть так разгадываем капчу господи. Камера. Камера. Два, три. Вроде всем готово. И кликаю создать заявку. Создаем заявку. Другая такая дурная. Так не удается открыть эту страницу. Так, вид. Пайр. Двести пятьдесят шесть тридцать. Двести пятьдесят шесть. Три. Я вчера в USD выводила 90 центов. Деньги пришли все замечательно. А, господи, вот ребят, видите, я даже, прошу прощения, не выбрала какую валюту. Боже мой, вот я. 256.3. Невнимательно. Как-че? так заявка на вывод успешно создана сумма 256 30 кошелек так ладно у меня там еще есть USD доллар 35 мой кошелек давайте сразу выведем доллар 35 вывод так заявка он видим да должны так кошелек это у меня выбрать валюту USD 1 сколько у меня там 135 1 .35, 1. 35. Раскатываем капчу. капчу турная. Готово. Дочь Попова. А, нет, через несколько месяцев. Сильно часто. Ну ладно. Заявка на вывод средств успешно обработана. 200, С учетом комиссии 243. 49%. Так, давайте, друзья, проверим. Вывод. Пайр. Значит, смотрите. 200 плюс 43, 49. 13, 04, 23 год. Вывод. Расту мовинг-бот. И вчера, как я сказала, выводила я, друзья, 95, по-моему, у меня... Ой, не то нажала. Пардон. Вот. 12 апреля. Перевод выполнен. 90 центов я вчера выводила. Также вывод. И, видимо,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 Рискуйте своими. Так что думайте сами. Вот, Ну, а попозже я уже выведу вот эти свои доллары, копейки эти. Работает, платит. Отзыв мне, к сожалению, не оставить, так как меня заблокировали. Ну видите, да? Все, смотрите даже Сейчас точку поставлю. Мне не написать вот точку, видите, да? Править. К сожалению, вам запрещено стоять в публичных группах. Вот так такушки. И такое бывает. Ну ничего, я все равно выкладываю. Ой, в Телеграм. Ой, ну да, я в Телеграм у себя вот как бы на канале и ВКонтакте. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!